Вторая героическая оборона Севастополя. 80 лет минуло с тех пор, но у событий двух с половиной сотен дней и ночей, когда город стоял насмерть, нет срока давности. А этой и прозаики Севастопольского отделения Союза писателей России не могут не говорить об этом вновь и вновь. Мы вспоминаем отцов и дедов, родных, которые защищали Черноморскую крепость до последнего дня обороны. Чтим память погибших, пропавших без вести и выживших, которые продолжили сражаться на фронтах Великой Отечественной, бойцов армии и флота, партизанских отрядов, медиков, тружеников севастопольских предприятий и мирных жителей, которым гитлеровцы мстили за то, как упорно сопротивлялся Севастополь, истекавший кровью. Мы хотим, чтобы вы услышали эти строки. Стихи и поэмы, рассказы и повести. Написанные как напоминание о себе, детям и внукам. Пусть и они помнят. Этого нельзя забывать. Не видел этих страшных лет и бед. Но от чего-то мне так часто снится. Как эта осколка мы, погибший дед. Над городом поднялся светлой птицей. Чтоб историю ложью не штопали, Чтобы правда звенела, как сталь, Пронесу по земле Севастополя За его оборону медаль. Слева море, справа море И маяк рваной раны Багровеет краснозем. Нет, не выбраться отсюда нам никак. У обрыва мы напрасно чудо ждем.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 Ну конечно это был чабрец несколько капель крови на нем были похожи на яркие цветы он смахнул их ладонью даже война не смогла истребить запах родной земли вам умиравшим стоя жизнь за других отдавшим вечная память героям вечная память павшим